активов да то есть что мы подразумеваем под активом мы я имею в виду инвестиционное сообщество профессиональных финансовых консультантов профессиональных инвесторов то что делаю лично я мы покупаем активы да Некий лайфхак, здесь тоже прошу предельно вам быть внимательными. Я вам даю простую систему, опять-таки, система не моя, об этом писал господин Уоррен Баффет, которого вы увидите сейчас на слайде, и он в свое время, это был, насколько я помню, 2012 год, написал обращение к акционерам Berkshire Хэдвэй, которое я читал, и он очень классно четко разложил по полочкам, какие в принципе в мире существуют простые типы активов. Какие существуют виды активов? Итак, первое, да, первое про что говорит Уоррен Баффетт, первыми типами активов являются инструменты судного капитала, то есть инструменты денежного рынка. А инструменты денежного рынка – это те активы, которые мы условно называем надежными. Да? Почему надежные? Потому что это, как правило, или депозиты, или облигации, да, инструменты с фиксированным доходом, облигации корпорации, облигации государств. государства. Депозитные сертификаты, то есть, если говорить про характеристику таких активов, как инструменты денежного рынка, то люди всегда считают их надежными, то есть это вот надежно. Если как-то их попытаться отфильтровать, когда вам приходит какая-то инвестиционная возможность, слушай, а давай вот сделаем вот это, да? и если доходность того, куда вам предлагается инвестировать не превышает ставку рефинансирования, то есть ставку центрального банка более чем в два раза, это можно назвать, в принципе, инструментами денежного рынка. То есть, если у нас в России сейчас ставка составляет семь с половиной процентов, то все, что имеет доходность до 14-15 процентов годовых, является инструментами денежного рынка. А при этом большинство инструментов денежного рынка всегда проигрывают инфляции. Всегда. То есть, что значит проигрывать? Их доходность, ниже, доходность ну, ниже инфляции. Возьмите любую облигацию, любую ОФЗ, любой депозит в российском банке, практически на любом временном отрезке, где бы вы ни посмотрели, в любой стране банковский депозит по доходности всегда ниже инфляции. Всегда. Да, один э, момент преимущества в том, что это все равно лучше, чем если бы у вас деньги просто лежали дома наличкой, но тем не менее они проигрывают инфляцию. Данные инструменты никогда не создают вам прибавочную стоимость как капиталисту. Посмотрите на любой банковский вклад, посмотрите на любую облигацию. Что там есть? Там есть всего лишь три параметра. Там есть срок, на который у вас берут деньги. Там есть фиксированная, фиксированная ставка доходности. И там есть условия возвратности. Возвратности платности, срочности. Соответственно, о том, что... Я, допустим, как банк, взял у вас банковский депозит, заработал денег, у меня появилась прибыль у банка, я никогда вам прибыль не отдам по облигации, я вам никогда не отдам прибыль по депозиту. Я вам сказал, отдам процент по банковскому депозиту, все, точка. Даже если заработаю в 2, в 3, в 5, в 10 раз больше, чем то, что я у тебя привлек. Но преимуществом данных классов активов является то обстоятельство, что они все равно должны включаться в инвестиционный портфель, они все равно должны быть в, э, у клиентов в инвестиционном портфеле. И также они используются для того, чтобы накопить на какую-то крупную покупку, которую вы ну, планируете купить, осуществить, реализовать в сроке до пяти лет, а, так как до пяти лет инфляция, которая есть в стране, она не будет еще столь значительной, чтобы съесть ваш капитал. Но покупку нужно совершить. Деньги должны стоимости этой покупки быть, поэтому они имеют право быть в инвестиционном портфеле по двум обстоятельствам. Первое, если вы планируете какую-то существенную покупку в ближайшие пять лет. И второе, это для стабилизации своего инвестиционного портфеля в случае кризиса, когда, когда другие активы будут падать в цене.